всем доброго времени суток меня зовут Михаил Щегольков и в этом ролике мы посмотрим как дорабатывать типовую конфигурацию Сперва будет постановка задачи потом мы собственно откроем конфигуратор и включим возможность изменения конфигурации внесем эти изменения и посмотрим как доработанную конфигурацию типовую можно обновлять Итак, давайте посмотрим на постановку нашей задачи есть некая компания которая продает офисные перегородки продажи нужно фиксировать и в метрах квадратных и в штуках причем нет прямой зависимости между штуками и метрами квадратными, потому что одна штука может быть как 2 метра квадратных, так и 2,5, 10, 15 и так далее. Вот Требуется доработать типовую конфигурацию таким образом, чтобы можно было эти продажи двух единицах измерения отражать. Мы в качестве примера возьмем конфигурацию управления большой фирмой и посмотрим, как это можно здесь реализовать. Давайте посмотрим, что в конфигурации управления большой фирмы уже есть и определим, что нам нужно еще доработать, чтобы решить поставленную задачу. Продажи оформляется с помощью расходных накладных. Каждая продажа оформляется отдельным документом, где в табличной части указывается, что продается, в каком количестве и в каких единицах измерения. Это количество указано. Колонка «Количество одна». То есть мы можем указать либо, сколько метров квадратных продается, либо сколько штук продается. Причем зависимость между этими двумя единицами измерения, их может быть больше, она жестко установлена. То есть каждый карточки номенклатуры есть единицы измерения, относительно которой все остальные единицы измерения рассчитываются. То есть, например, штука это 10 метров квадратных в данном случае. Нас это, конечно, не устраивает, поэтому нам придется каким-то образом эту расходную накладную доработать. То есть мы с вами далее добавим колонку, количество штук. Тогда при продаже мы сможем указать и количество квадратных метров, и количество штук. Продажи, которые оформлены документами, удобно анализировать с помощью отчетов. Давайте для примера посмотрим отчет, который так и называется «Продажи». И сформируем его. Вот мы видим информацию о том, какие перегородки были проданы и в каком количестве. В данном случае в качестве единицы вступает метр квадрат. Если мы добавим в расходную накладную колонку, то, конечно, нам и в отчете захочется добавить эту колонку. Что мы, собственно, тоже сделаем. Кроме документа расходная накладная и отчета продажи, нам также потребуется доработать еще один объект, который называется регистр накопления продажи. О чем я говорю? Общая концепция, которая используется в 1С, такова. Документ, в нашем случае расходная накладная, делает записи в итоговой таблице, и данные итоговые, которые аккумулируются в этой таблице, уже используются в отчете. Давайте я это проиллюстрирую. Возьмем мы, скопируем нашу расходу накладную Пусть будет еще одна продажа стеклянной офисной перегородки. Допустим, 10 метров квадратных. И чтобы убедиться, что не документ является поставщиком данных для отчета, а именно итоговой таблицы, то нажмем ⁇ Записать ⁇ Документ был записан, он действительно есть в базе. Но... Данные в отчете продажи, вот 5, 15, 20, они не поменялись. Чтобы документ сформировал записи в регистре накопления, в итоговой таблице необходимо его провести, то есть нажать либо кнопку «Провести», либо «Провести» и «Закрыть». Нажимаем, и тогда он добавит записи в некий регистр накопления, то есть в итоговую таблицу о том, что были продажи. 10 штук на сумму 30 тысяч и это тут же отобразится в отчете так как отчет анализирует именно итоговые данные из этой таблицы ну вот мы видим что стеклянных перегородок теперь 15 эту итоговую таблицу также можно целиком отдельно посмотреть через меню все функции вот собственно эта таблица итоговая где информация об э, продажах аккумулируется суммируется, что позволяет быстро формировать отчет. Мы видим, что здесь есть тоже колонка «Количество». И нам потребуется сюда же в эту таблицу добавить еще одну колонку, количество штук, чтобы, собственно, в отчет эту информацию о количестве штук вывести. То есть нам с вами потребуется выполнить, по сути, три действия. Это в расходной накладной добавить новую колонку количество штук, информация из этой колонки должна попадать в новую же колонку итоговой таблицы регистра накопления, и информация из регистра должна попадать в отчет, где мы тоже добавим новую колонку. Давайте приступим. Для этого нам придется открыть конфигуратор. Итак, я запустил один из предприятий в диалоге выбора информационной базы. Выбрал базу, с которой буду работать. Теперь нажимаю кнопку конфигуратор. Пользователь у меня без пароля. Как вы видите, у меня дерево конфигурации уже открыто. Если вы открываете конфигуратор впервые, то вам нужно пойти в пункт меню конфигурации и выбрать пункт открыть конфигурацию. Вот такое же диалоговое окно откроется. Как видите, конфигурация сейчас недоступна для редактирования. Здесь везде замочки. Новый документ мы не добавим, новый справочник не добавим и так далее. То есть нам нужно включить возможность изменений. Сделать это можно через пункт меню конфигурация, поддержка, настройка поддержки. Чтобы включить возможность изменения, нам нужно нажать кнопку включить возможность изменения. Все просто. Программа нас предупредит, что включение этой возможности отключит автоматическое обновление. Это важно, так как если обновление выполняет приглашенный специалист, то стоимость обновления увеличится. Далее в ролике я покажу, как можно будет обновить вашу работную конфигурацию. Кроме этого, база станет больше, так как теперь у нее будет храниться исходная версия конфигурации до внесения на им каких-либо изменений. Это нужно в том числе и для обновления. И основная конфигурация, которую мы, собственно, и будем менять. Нажимаем Да. Здесь оставляем все как есть, практически все объекты мы изменять не будем, а значит нам нужен переключатель объект поставщика не редактируется. Это значит, что при обновлении для объектов будет применяться изменение из файла обновлений. Нажимаем ОК. И нужно будет немного подождать, пока для всех объектов установится это правило. Итак, возможность включена. Теперь нам нужно для тех объектов, которые мы будем изменять, немножко правило поддержки поменять. Нас интересует расходная накладная. Мы для нее правила не редактируются меняем на объект поставщика, редактируется с сохранением поддержки. Это позволит нам вносить изменения в конфигурацию, менять этот объект, но при этом э, и э, обновление тоже будет возможно. Нажимаем ОК. Мы будем добавлять данные в табличную часть запаса, она называется. Для нее мы тоже ставим переключатель значение объект поставщика редактировать сохранить поддержки то есть все остальные реквизиты которые уже здесь есть будут находиться на поддержке и при обновлении они будут обновляться а мы добавим сюда свой реквизит который обновляться не будет также мы вынесем этот новый реквизит на форму поэтому для нее тоже мы установим переключатель объект поставщика редактировать сохранить поддержки окей okay. Мы сюда еще вернемся, пока этого нам достаточно. Все закрываем и находим нужный нам объект в дереве конфигурации. Вот она расходная накладная. Итак, давайте мы добавим новый реквизит табличную часть запаса. У нас тут есть уже количество, по сути это... Вот этот вот реквизит, вот это количество. Нам нужно добавить еще один реквизит, еще одну колонку, достаточно просто в любое место перетащить реквизит количества, он и, и он скопируется. Немножко поменяем имя и синоним. По сути, мы добавили с вами колонку в таблице базы данных. Теперь нам надо эту колонку вытащить на форму. Открываем форму документа. Вот у нас вот все колонки, в том числе и количество, нам надо рядышком еще разместить и количество штук. Справа мы видим реквизит-объект, разворачиваем его, находим здесь запасы и перетаскиваем справа налево количество штук рядом с элементом «количество». Вот они здесь рядом, в принципе нам этого достаточно, и мы можем уже вносить количество штук, и оно сохранится в документе. Давайте посмотрим, как это выглядит. Запускаем отладчик, так называемый. То есть мы сейчас посмотрим, как это в пользовательском режиме будет выглядеть. У меня запущен пользовательский режим. Я его сейчас закрою. Принимаем изменения и смотрим, как это выглядит. Так вот, наша накладная. Открываем ее. И видим, что уже можем указать количество штук в том числе. Ну, допустим, две штуки были по 5 метров каждая и составила это 10 метров квадратных. Проводим документ. Информация о количестве штук уже в базе данных сохранена, но, конечно, ее нету еще в регистре накопления продажи. То есть тут только количество зафиксировано, но не зафиксировано количество штук. Пока еще негде, и мы еще пока ничего для этого не сделали. Давайте сделаем. Возвращаемся в конфигуратор. Документ нам уже здесь не понадобится, его форма. Находим нужен нам регистр, он так и называется продажи. И это ресурсы. Количество это ресурс. То есть это некое значение, которое суммируется, для которого считаются итоги в разрезе перечисленных измерений. Измерение нам сейчас неинтересно, тоже, вот я попытался пытался перетащить, чтобы скопировать количество, нам действительно это надо, но замочек стоит, нельзя редактировать, нам тоже надо разрешить редактирование. Опять идем в настройку поддержки, находим наш регистр продажи и тоже для него включаем возможность редактировать. Так, теперь все команды нам доступны, перетаскиваем количество и тоже переименовываем в «Количество штук». То, что мы назвали ресурс регистра так же, как и реквизит документа, конечно, хорошо и облегчит нам дальнейшую жизнь, но э, не приведет к тому, что он будет заполняться автоматически. Нам надо прописать руками в коде, что э, в ресурс количества штук должно попадать значение из э, реквизита. Расходный накладной, количество штук. Делается это в специальной процедуре модуля объекта. Давайте откроем модуль объекта. И найдем здесь процедуру, называется она «Обработка проведения». Вызывается эта процедура всякий раз, когда мы нажимаем кнопку «Провести» и «Закрыть» или «Провести». То есть всякий раз, когда проводим документ Мы можем пойти двумя путями. Первое – это доработать саму процедуру «Обработка проведения». Это не очень удобно, потому что потребует от нас вносить такие же изменения при каждом обновлении. Когда эта процедура меняется разработчиками типовой конфигурации, гораздо лучше не вносить изменения в существующие объекты, а добавлять новые. С формой документа это было бы сложно сделать, поэтому мы там собственно, существующую форму меняли. Но вот с обработкой проведения мы можем пойти и вторым путем, то есть использовать подписку на события. Чуть попозже об этом поговорим. Сначала посмотрим первый вариант, а потом более э, правильный с точки зрения обновления второй. Хотя его не всегда можно применить, но в нашем случае можно. Долго рассказывать про эту процедуру не буду. Скажу лишь, что основные данные, которые используются для формирования записи в регистрах накопления, э, Получается вот в этой процедуре инициализировать данные документы. Правой клавишей щелкнем и выберем «Перейти к определению». Попадаем в эту процедуру, которая находится в модуле объекта, и здесь очень много кода различного. Нас интересует вот этот кусочек, где написано «Сформировать таблица продажи». Нам как раз он и нужен. Тоже перейдем в эту процедуру, видим, что есть некий запрос, который получает данные из некой временной таблицы запаса. Здесь мы видим, что обрабатывается количество. Давайте то же самое скопируем и сделаем для количества штук. Но чтобы это заработало, надо, чтобы вот эта колонка, количество штук, была вот в этой временной таблице. Временная таблица запас. Временная таблица создается заранее, то есть где-то в другом э, запросе она уже создавалась. И там были прописаны все ее вот эти колонки которая здесь используется, нам нужно ее найти и добавить в нее данное количество штук. Создание временной таблицы выполняется с помощью специального ключевого слова «поместить». Поэтому давайте поищем такое вот сочетание. Ctrl-F я нажму. Уехал мне экран. «Поместить». Временная таблица «Запасы». Вот мы эту таблицу быстренько нашли. Находится она в как раз в процедуре инициализировать данные документы. Тут действительно есть вот количество, создается, используется коэффициент в том числе. Мы здесь уже руками не будем писать, а пойдем в конструктор запроса, найдем это временную таблицу запаса справа, развернем накладная, табличная часть, это по сути, и добавим наше количество штук двойным щелчком. Вот она здесь появилась. Здесь все есть. Нажимаем ОК. В принципе, этого более чем достаточно, чтобы все заработало. Давайте посмотрим, заработало ли. Везде соглашаемся. Принимаем изменения. Добавили новый ресурс в регистр продажи. И проверяем, как это работает. Открываем любую расходонакладную. Тут количество штук уже есть. Нажимаем «Провести». И смотрим, действительно у нас появился ресурс в таблице продажи «Количество штук». И вот э, цифру 2 мы сюда поместили. То есть теперь в итоговой таблице «Продаж» есть колонка «Количество штук». Можно тоже это увидеть через все функции. Вот наш колонка «Количество». Вот наш «Количество штук». Теперь нам нужно будет доработать отчет, чтобы он эту информацию из этой колонки тоже вытаскивал и показывал. Но прежде чем это сделать, давайте посмотрим второй способ, которым можно добавлять данные в регистр продажи. Он более правильный, так как облегчает процесс обновления. Возвращаемся в конфигуратор, отменяем все наши изменения. Ну, так я долго буду, хотя вроде все довольно быстро получилось. Попробуем воспользоваться вторым способом, а именно будем использовать подписку на события. Для этого эту подписку надо добавить. На ветке «Общая» давайте ее развернем. Есть ветка, которая называется «Подписка на событие». Мы пока еще не можем ничего сюда добавлять. Нам нужно это разрешить. Опять идем в настройку поддержки и уже для всей конфигурации включаем возможность изменения с сохранением поддержки. Вот, теперь мы можем добавить подписку на события. Что нам это даст? Нам это даст возможность в дополнение к основной обработке проведения добавить свою обработку проведения. То есть, когда отработает штатная обработка проведения, запустится наша дополнительная обработка проведения. Для этого мы как раз и добавляем подписку на события. При именовании новых объектов, в реквизите я этого не сделал, но здесь сделаю, лучше использовать префикс. Например, я использую префикс mcheck. Это нужно для того, чтобы э, при обновлении быстро понять, этот объект добавлен нами, или же его добавили разработчики типовых конфигураций. Итак, источник. То есть при проведении каких документов мы будем запускать свою дополнительную обработку проведения. У нас это расходная накладная. Дальше, что мы будем перехватывать, что мы будем дополнять, какую именно операцию мы будем обрабатывать. То есть какое событие? Так, обработка проведения. Дальше нам нужен обработчик. Обработчик выбирается из списка экспортных процедур общих модулей серверных. Это значит, что нам нужно добавить свой общий модуль и свой, свой обработчик. Общий модуль находится на отдельной ветке, тоже добавляем свой общий модуль, тоже лучше использовать префикс. достаточно. И в этом модуле должна быть процедура обработки проведения. То есть она должна также называться «Содержать такое же количество параметров плюс один». Параметр — это первый параметр, объект. Нужен он для того, чтобы передать сюда, собственно, сам документ, который проводится. И, как я уже сказал, эта процедура должна быть экспортная. Добавляем слово «экспорт». Вот. И здесь мы будем должны написать э, алгоритм, который обойдет табличную часть запасы и информацию о количестве штук поместит э, в колонку «Количество штук». Сейчас у нас это делается, э, но э, не так, как хочется. хочется. Хочется облегчить процесс обновления. Итак, обработка проведения у нас уже добавлена. Давайте мы еще... Завершим создание подписки на события. Выбираем обработчик. Ну, видите, различных процедур очень много, в том числе процедур с тремя параметрами. Вот. Но за счет того, что мы использовали префикс, мы можем быстро найти а, наш объект. Вот она, наша обработка проведения. Все подписку на события мы создали. Теперь нам надо а, создать еще и алгоритм. От руки писать не очень хочется. Есть специальные конструкторы, по которым позволяют создать, быстро создать этот алгоритм. Минус у них только один. Они затирают существующую обработку проведения, поэтому мы немножко схитрим. Откроем модуль объекта, обработку проведения немножко переименуем. Добавим цифру, например, один, И запустим конструктор движений. Итак, мы делаем движение для регистра продажи. Для того, чтобы его заполнить, используя часть запасы. Тут есть кнопка «Заполнить выражение». Вот. И, э, по сути, здесь в этой таблице указано, как сопоставлять данные из табличной части запаса данным из итоговой таблицы регистра накопления продажи. То есть номенклатуру бери из, из колонки «Номенклатура», количество бери из колонки «Количество» и так далее. Документ. Это у нас будет ссылка. Контрагент, ставка НДС, организация, заказ. Заказ называется немного по-другому в документе, не так, как в регистре, поэтому в вручками его сюда запишем. Подразделение. Ответственное количество нам писать не нужно. Оно уже будет записано штатной обработка проведения себестоимость в том числе. Нам нужно только количество штук поместить. Что у нас тут еще? Документ. Да, тут все мы заполнили. В принципе, все. Нажимаем «Ок». Но ну, видите, конструктор сделал обработку проведения. И назвал ее «Обработку проведения». Поэтому наша бы затерлась. Вот. Теперь мы берем просто все данные отсюда, вырезаем и вставляем в нашу процедуру. Теперь отсюда это все можно удалить. И восстановим прежнее значение. Так, теперь что нам надо сделать здесь еще? Конструктор все нам сделал правильно, но делал он это для модуля объекта, для модуля расходной накладной. А в модуле расходной накладной были доступны все эти реквизиты. Мы же переместили этот кусочек кода в сторонний общий модуль, где реквизиты, такие как, например, дата документы или реквизит заказ, который, например, здесь есть, они здесь недоступны. Они находятся внутри вот этого объекта. Поэтому если мы сейчас выполним синтаксический контроль, у нас будет куча ошибок. Вот поэтому делать нам надо следующее. Нам надо перед всеми реквизитами, которые мы используем, поставить обращение к объекту. То есть будем получать все реквизиты через точку. Итак, давайте я это быстренько сделаю. Еще раз выполним синтаксический контроль. Все в порядке. Давайте запустим и проверим, как свет работает. Так, смотрим. Вот наша расходная накладная. Еще раз ее проводим. Ошибок нет уже. Хорошо. Смотрим движение. Ну, отсюда исчезло, но здесь появилась. Да? То есть мы... Вот эти два движения добавила штатная обработка проведения, а это наша добавленная специально нами обработка проведения, которая добавила информацию еще и о количестве штук. То есть все, что нам осталось сделать, это вывести эту информацию еще и в отчет. Мы опять же можем пойти двумя путями, либо доработать существующий отчет по продажам, либо добавить свой отчет. Пойдем вторым путем, так как это облегчает обновление. Найдем этот отчет продажи. Он так и называется в конфигураторе. Его тоже можно скопировать и добавить новый объект в конфигураторе э, в дереве конфигурации. Но мы э, попробуем сделать из него внешний. Из контекстного меню выбираем команду «Сохранить как внешнюю обработку отчет». Ну, я тоже пробовал сегодня. Давайте еще одну версию сделаем. В принципе, отчет этот вполне себе жизнеспособный. Его можно использовать. Вот, и он будет показывать нам нужную информацию. Нам надо сюда добавить еще одну колонку. Давайте мы его откроем. Это не совсем внешний отчет. Его то есть, нельзя добавить в список дополнительных отчетов и обработок. Для этого его дополнительно надо доработать. Как это сделать, можно посмотреть в моих видеороликах. Ссылки есть ниже, под видео, в описании к видео. Вот. Но работать с ним вполне можно. Давайте мы откроем основную схему компоновки данных. Здесь внизу находится запрос, который получает данные для отчета из, как я уже говорил, регистра продажи. Да? Конструктор запроса. Идем, разворачиваем его и добавляем еще... Одно поле — это количество штук оборота. Вот оно здесь добавилось. Окей. Давайте мы синоним, который будет видеть пользователь, немножечко поменяем, чтобы он был более удобно читаемый. Дальше мы также с схемой компоновки данных укажем, что количество штук — это ресурс. То есть надо подсчитывать обороты, общие итоговые данные по этому полю. И также мы немножко... Вариант наш поменяем. И выбранные поля добавим это количество штук оборот Будет количество, количество штук и сумма. Ну, в принципе, все. Давайте посмотрим, как это будет работать. Ну, видим уже, что появились данные. Вот у нас по стеклянным офисным перегородкам уже две штуки есть. И 15 метров квадратных. Почему так случилось? да Вот у нас в одной расходно-накладной указано 10, 2 штуки. В другой у нас указано только количество, но не указано количество штук. Ну, например, это будет один Это будет там 5 по 3, допустим. Да? Вот уже немного другие у нас данные здесь будут. В принципе, мы все с вами сделали, то есть мы добавили в расходную накладную информацию о количестве штук, мы прописали данные в регистр продажи, и эту информацию мы смогли использовать в отчете. В принципе, задача решена, давайте теперь посмотрим, как проводить обновление типовой конфигурации, вернее даже как проводить обновление измененной типовой конфигурации. Итак, для этого мы вернемся в конфигуратор. Релиз у нас с вами 1.6.5.25. Попробуем обновить на более свежую версию релиза. Идем в поддержку и вызываем пункт «Обновить конфигурацию». У меня уже на компьютере есть нужный релиз. Нажимаю кнопку «Далее» и вижу, вот, собственно, следующий релиз. Это обновление. Нажимаю «Готово». Все, в общем-то, везде ОК и ждем, пока программа выполнит сравнение нашей конфигурации и тех изменений, которые есть в файле обновления. Так мы видим окно обновления. Здесь слева представлена основная конфигурация, та конфигурация, которую мы меняли. Справа представлена новая версия, которая приехала к нам в файле обновления. Также мы здесь можем в специальных колонках увидеть, какие изменения мы сделали. То есть мы видим, что мы добавляли... Общий модуль, добавляли подписку на события, а в колонке, которая по центру, мы видим, какие изменения сделал поставщик. Конфигурация, то есть какие изменения произошли в новом релизе относительно э, исходной конфигурации. Не, то, что, не той конфигурации, которую мы изменяем, а та, которая была изначально до еще наших изменений. Вот мы видим, что поставщик конфигурации изменил под систему, но мы ее не меняли, поэтому эти изменения мы можем смело принимать. Аналогично для этих модулей. Мы их не меняли, поставщик поменял. Естественно, флажки стоят, то есть они будут обновлены, эти модули, изменены версиями из файла обновления. Для того модуля, который мы добавили, флаг не стоит, то есть он не будет удален, не будет затерт. Аналогично для подписки на события. В этом и плюс добавление, то есть, по умолчанию для добавленных объектов флаги сброшенные не будут затерты в результате обновления. Также мы видим, что мы добавили ресурс, но он тоже сброшен флаг для него, и он не будет удален. Теперь давайте посмотрим на форму. Форму мы меняли. Поставщик, мы видим, форму документа не менял, то есть наши изменения, которые мы внесли, они не затрутся, так как флаг сброшен, и нам не нужно никакие изменения поставщика переносить. То есть мы форму поменяли, а поставщик форму не поменял. Поэтому мы спокойно оставляем флаг сброшенным, Логично для саппасов. Количество штук мы добавили, и, соответственно, тоже флаг автоматически сброшен, не будет изменен. На самом деле, гораздо, наверное, в нашем случае удобнее смотреть отличие основной конфигурации от старой конфигурации поставщика. То есть мы, по сути, так сможем увидеть только те объекты, которые мы либо добавляли, либо меняли. Мы видим, что все, что мы добавляли или меняли, не менялось поставщиком, поэтому смело нажимаем кнопку выполнить. Здесь оставляем все как есть. Те, что на поддержке, пусть останутся на поддержке. Обновление конфигурации завершено. Давайте мы запустим ее и посмотрим, остались ли там те изменения, которые мы вносили. Убедимся, что ничего не затерлось в результате обновления. Обновимся. Итак, обновление завершилось. Давайте проверим, остались ли наши изменения. В форме все осталось. В регистре тоже есть наши данные. Ну, отчет у нас вообще был внешний, поэтому тут бояться нечего. Вся информация у нас есть. Мы посмотрели с вами самый простой вариант обновления, когда в файле обновления не были изменены объекты, поставщик конфигурации не менял объект, который меняли мы. Давайте теперь посмотрим, что нужно делать и что приходится делать, когда поставщик поменял что-то из того, что мы поменяли. Например, форму. Нажимаем «Далее» и у меня уже есть еще один релиз. Давайте на него посмотрим. Еще раз повторюсь, все, что мы добавляли, у нас не вызовет трудностей при обновлении. Но то, что мы изменяли из типового, трудности вызывает, а изменяли мы форму. Поэтому если поставщик конфигурации, в данном случае компания 1С, меняет форму документа в новом релизе, то нам придется наши изменения заново в эту форму уже новую переносить. Итак, опять мы сделаем так, чтобы можно было сразу смотреть только то, что только те объекты, которые мы меняли. Вот мы видим, что общие модули у нас остались, флаг сброшен, ничего с ним не случится, так как мы их добавляли. Аналогично с реквизитами, которые мы добавляли. Да, вот никуда не девается, флаг сброшен. То же самое с реквизитом запаса. Все, что мы добавляли, останется. А вот форма. Давайте посмотрим. Смотрите. Форму и мы поменяли относительно исходной конфигурации поставщика. И поставщик внес изменения в эту форму. Поэтому э, флаг по умолчанию установлен, так как форма на поддержке, хоть и с возможностью изменения. И будут все наши изменения затерты. То есть нам заново надо будет на форму выносить ликвид количество штук. Данные в базе данных сохранятся, но на форуме мы их уже не увидим. Давайте это проверим. Нажимаем кнопку «Выполнить» и ждем, пока обновится конфигурация. Программа нас предупреждает, что изменения будут затерты. Нажимаем «Да». Оставляем все как есть. Давайте мы посмотрим, что случилось с нашей формой. Нам нужна наша расходная накладная. И откроем форму документа. Что мы здесь видим? Что раньше у нас рядом с колонкой «Количество» было еще и количество штук, сейчас оно исчезло. Итак, нам надо восстановить наши изменения. Вот и так надо будет делать каждый раз, когда Так, мы изменения восстановили. Реквизит как был, так и остался. То есть данные в базе данных никуда не исчезли. Количество штук. Запускаем, проверяем. Принимаем изменения. Завершаем обновление. Итак, обновление завершилось. Давайте посмотрим, что все действительно осталось на своих местах. Количество, количество штук. И в регистре тоже все сохранилось. Итак, мы с вами посмотрели, как включить возможность изменения, как желательно дорабатывать типовые конфигурации. То есть основная идея в том, чтобы добавлять новые объекты, а не изменять существующие. И посмотрели, как выполнять обновление измененной типовой конфигурации. Надеюсь, ролик был вам полезен. Успехов вам в работе. Всего доброго. До свидания.